Нет, У нас же не хватит времени не получится ничего. А, просто вот так вот да, Ну, колесию, конечно, идеальную Да, суперская Супер, супер, супер. Действительно, зачем вторая нужна? Вот, отлично угу. И лучше через проект да? Угу Угу, угу Все долго будем эту связку да, делать да, да, да, да, да. Тут она в движении Все разумненько Давай-ка, угу. давай Сиреневый, наверное? Ну, наверное, по горизонтали. Хорошо? По горизонтали. По горизонтали. Вот он будет. вот будет. Да, да, да. Сиреневый. Да, сиреневый. Сиреневый. Ультрамарин плюс, допустим, кадры в разбере. И такой цвет воздуха. Да, но не много вещества, да. слегка, так что -то... Да нет, туда Или, вось или вось можно Ну, в смысле, так. Ну, нормально. Среднее. Можно, конечно, сначала накидать зелень, зелень причем так, с, зелень. С, с мощным таким заходом. Также из стволы. Ты его вот понагнетать, понагнетать. Зелень эту темную тоже понагнетать. И тогда у нас точки опоры уже будут. Цветовые, световые. Давай. Спасибо. Да, в принципе, уже можно идти делать. Ты можешь даже сразу ну, привезти и увидеть. увидеть да. Да, да, да. Прямо взять и сразу увидеть. И тогда, когда ты уже к проекторам на... Направишь, у тебя уже будет ясно, где примерно это быть. Ну да, наверное, здесь. А что это ты делаешь? Ты же не наложила вещество. Не наложила. Ты наложить должна вещество столько, чтобы оно само выдавливалось. Чтобы оно не взревалось, а выдавливалось. Еще вещество. У меня тряпочки нет. Вон там тряпочки на подоконнике. Так. Это я делаю, чтобы перемолоть синьку. Коричневый едва перемелет в полную меру. Поэтому я лезу прямо красным. И красный это делает быстро. краски закончились вон там какие-то добирать ну вот красочки То есть поддавливай Угу. Mm -hmm. Смотри, зеленый подвожу без зазрения. Как только начинает появляться вот такое, свет, да. да, все сразу начинает все ожив... оживляться. То есть свет, тень и сразу начинает жизнь. На угу. Ну, давай. Все. Спасибо. Спасибо. Угу. У нее уже в бедро пошло, а не просто uh -huh, куда-то. Uh -huh. Понимаешь? И вот она пошла в закругление, а так не пойми что. У тебя складки были, не в ту степь. То есть вот они по закруглению пошли. Не здесь свет. Вот здесь. Туда-куда. Он из-под руки, вот, вот туда вот. смотрит. И здесь. Так. Мандариновый цвет вот этих мест. Вот не будет зеленого, это все не работает. А смотри, с зеленым сразу, как работает. А я не делаю. Так мы же а, делаем, я же, да. То есть этот мандариновый оттенок нуждается и в зеленом. Вот начинает все прозрачневеть. Рубленная вот такая укладочка. Рубленная. Угу. Никак я не могу решить, что на Смотри, смотри, смотри, смотри, какой цвет пришел. У -у -у. Цвет неба. У -у -у. Да, это <свист> <свист> ну ты видишь рубленный <свист> характер укладок. <свист> <свист> Свет из-под теневой. Да. Там недостаточно светло. Да. Мы можем себе позволить немножко преувеличить этот свет из-под теневой. Это просто она купается во свете с этой стороны. Немножко соблюдем этот лестничный характер, когда есть то, что заслоняет. Это заслонило это, это заслонило то. То есть солнечные зайчики выделяют уровни близости к девушке. Логично? Uh -huh. Тоже ничего так, да? Ну давай, mm -hmm. что на этом месте было что-то вот такое. Свет рвался оттуда, mm -hmm. прямо рвался оттуда. Здесь его встречает другое растение этот свет, появляется некая замороченность, да? Полянка-то вся освещена. Один, второй, третий, mm -hmm. ну ступенчатый. Ну смотри, как эта полянка вот там mm -hmm. нуждается mm -hmm. в, в отделенности mm -hmm. от дальнего. Mm -hmm. Я позже старался там дальше дали более холодные зеленые. Правильно. Но он же должен отделиться от дальника, а он же у тебя не отделялся, не было этой Что? границы. Понимаешь, выстроилась поляна. Тоже всякий повод положить не зеленый mm -hmm. нужно было задействовать, а то все такое зеленое, зеленое. Даже вот там можно еще один слой сделать. Согласен? Смотри. Да. Угу. Опять же, пользуюсь случаем, вот, пробую, можно ли туда подсунуть не зеленый. Может. Может, смотри, как хорошо сел. То есть, работаем с зеленым, а ищем повод подсунуть не зеленый. Вот такая замечательная. Разнообразные. Угу. Как это вот на стихином передать, то, что там разнообразные деревья растут неоднородные. Вот это вот скоро угу, произошло. Угу. Ну. ну давай. Ну вот как-то так волосы. Хорошо, волосы. Вполне хорошо как-то разросся клювик ну вот, а я мучаюсь что-то надо сделать такой он уже стал да, да, да, да. могучий Может, немножко курнулся с все таки А пусть, хорошо. Да? А, мне нравится. Ну да, такая русяненькость. Да Похоже. Ну, Самая главная идея есть. Так, и второй у нее как бы наготове, да? Прямо по уже созданному можно чуть-чуть угу. по... поделать. поделать вот эти более травяные звуки. Конкурентов. Белый, белый как конкурент уничтожил. Именно конкурентов вот этих поубирал. Поняла, да? Конечно, нам не хватает э, вот, крупного плана этого куска для того, чтобы нарисовать руки э, поточнее. Вот. Поэтому, если возможно, в домашних условиях потом mm -hmm. все-таки взять, укрупнить или с помощью лупы. Да. Потому что там по где локоть, я никак не могу понять, какой цвет. Вот здесь вот оно черный такой. Вот это вот пятнышко игры. Uh -huh. ну, либо зеленое, либо... зеленое. Можно белый немножко унаряднить. Чуть-чуть. Спасибо. Угу. Спасибо. Мне кажется, отдавленчик замечательный. Полностью так что и девочки да да да да да да, да. Угу. спасибо <свят> хорошо